Добрый день! В этом видео мы показываем процесс монтажа тепловентилятора ROTADA на примере ROTADA Thermo Mini. Тепловентилятор ROTADA Thermo Mini обладает малым весом около 14 кг без теплоносителя, крепится на прочный металлический кронштейн. Начнем с кронштейна. На первом этапе делаем разметку по уровню на стене точками и просверливаем отверстие диаметром 12 мм. Теперь крепим кронштейн к стене. Мы использовали дюбеля диаметром 12 мм, шурупы с шестигранной головкой и ключ-трещотку с головки на 13 мм. Далее устанавливаем сам тепловентилятор. Крепеж для фиксации устройства «Кронштейн» входит в комплект. Конструкция позволяет выбирать и изменять угол поворота тепловентилятора. Чтобы зафиксировать положение устройства, достаточно крепко затянуть болт. Устройство соединяется с трубами теплоносителя с помощью гибких подводок из отожжённой нержавеющей стали. Гибкие подводки, которые можно приобрести в нашей компании вместе с устройствами, оснащены автоматическим воздухоотводчиком для выпуска воздуха из системы, а также сетчатым фильтром и шаровыми кранами для правильной эксплуатации и технического обслуживания. Всегда рекомендуем устанавливать фильтр, это актуально для всех водяных тепловентиляторов. Спасибо за просмотр! В следующем видео мы расскажем про подведение электричества к устройству.